Всем привет! Добро пожаловать на канал Ксеньоритати, где мы учим испанский язык всего лишь за три минуты Сегодня мы с вами учим глагол poner в испанском языке Сначала давайте разберем, как он спрягается в настоящем времени, когда мы говорим о себе Yo pongo о тебе. Давайте я вам просто буду называть местоимение. Yo pongo Ты pones El, и я usted pone Nosotros nosotras ponemos Vosotros, vosotras, ponéis, ellos, ellas, ustedes, ponen. Давайте повторим. Понго, понес, pone, ponemos, ponéis, ponen. Все очень просто. Это выучиваем. Глагол poner у него вообще очень много значений. Я вам переписала такие ключевые. Их вообще очень много, это даже не все, которые я вам написала, но написала вам самые ключевые. Давайте разберем. Первое значение помещать, класть, ставить, да, а, насчитывать, составлять, допускать, предполагать, например, понгамушки. Предположим, что да, ставить какую-то сумму. Например, понго да, я ставлю 20. заставлять принуждать кого-то. Возлагать на кого-либо, например, решение дела, да? а писать, посылать. Например, понерун телеграмма, да, написать телеграмму, послать телеграмму. Если мы используем понер с предлогом «ды», это может обозначать «ставить», «определять». Ну, например, ставить на кого-то какую-то либо работу, должность. Да? Также еще устраивать, оборудовать, либо обзаводиться чем-либо. Еще давать спектакль, либо показывать фильм, например. Включать, пускать вход, например. Понер для да, включить музыку. А, потом еще прилагать усилия. Кстати, если мы еще используем понер с предлогом D, это еще дополнение к тому. Либо, кстати, пор. Это давать кому то имя, либо прозвище, например. Лепонемуш пор Хуан. Да, мы... Мы называем его Хуаном. да. Еще, например, подвигать кого-либо опасности, по неренпеллигру, например, да? А возлагать на кого-либо какие-то обязанности, либо накладывать штраф, облагать налогом, платить, вносить свою долю, способствовать чему-либо, либо внушать кому-то что-либо, например, по нермееду внушать страх. Устанавливать, вводить закон, например, да? и приводить кого-либо в какое-то состояние, например, понер ауна дель да, дэмаля мор, это портить кому-либо настроение, да, привести кого-то в плохое настроение. Понер ауна тристы, расстроить кого-то, да, нагнать печаль, либо понер ауна игры развеселить наоборот кого-то. Еще часто используются такие выражения, как понер индуда, ставить под сомнение. Понер портестиго призывать свидетеля. Понер ламеса накрывать на стол и понер инордень наводить порядок. Вот и все, изучайте испанский тати. Не забываем заходить на мою страничку, где вы узнаете все про Испанию, можете скачать уже испанский календарик на июнь, где для вас подготовлено одно слово на каждый день на июнь и с его переводом. Так вы сможете учить по словам в день, и уже столько много слов выучите учите к концу месяца, что прям вообще будет классно. И там, кстати, новый курс по испанскому А1, поэтому заходите, и, кстати, скоро будет уже курс А2, поэтому не упустите, заходите, смотрите, подписывайтесь на мой канал, и не забывайте подписываться на мой инстаграм.